Доброе время суток, мои дорогие участники закрытой группы и все, кто смотрит это видео в данный момент. У нас сегодня обряд, направленный на восстановление сил и энергии. И этот обряд входит в наши постоянные встречи в закрытой группе «Магия нового тысячелетия», «Круг силы», «Мартовское занятие». Я сейчас сдам основную, открытую часть, и перейдем после этого в закрытую часть, там, где будет само действие, сам обряд. Обряд делается в определенное время, в определенный час и имеет силу пролонгированную, поэтому неважно, когда вы его будете смотреть, когда вы будете участвовать в нем, он всегда будет работать на вас, на ваше восстановление, восстановление сил. Более того, данный обряд я дам в двух вариантах. Я дам его как работе самим собой, то есть мы вместе его проведем Также я дам этот обряд для восстановления сил, пополнения энергии для ваших близких, родных, ваших пациентов, клиентов, потому что я знаю, что здесь у меня... Также присутствуют мои коллеги, практики, энерготерапевты, поэтому, пожалуйста, вы можете пользоваться этим обрядом. В конце я дам совет небес, то есть мы посмотрим, что нам хотят сказать небеса. И также хочу сказать, что все, что вы сейчас здесь смотрите, все, что вы делаете, это направлено на улучшение и повышение ваших вибраций на энергию молодости красоты здоровья на восстановительные процессы и конечно же данная работа данный обряд он может помочь очень быстро восстановить себя или человека если вы используете это для кого-то и энергию и силы, и, возможно, даже э, некий элемент э, оздоровления, конечно же, если это не касается каких-то сложных, тяжелых случаев, серьезных заболеваний, серьезных болезней. Поэтому присаживайтесь и смотрите, и слушайте. Меня э, просили давать именно такие материалы по набору энергий, по восстановительным процессам, по чисткам и еще раз хочу вам напомнить сегодня у нас первое занятие в череде мартовских встреч и для тех кто первый раз присутствует и первый раз слушает занятия наши э, уже проходят с давно давно с 2020 года и я их встраиваю по энергиям естественных циклов наших природных где-то растущая луна мы делаем определенные обряды где убывающие мы делаем чистки восстановительные по различным направлениям то что касается и любви и здоровья и целостности и удачи и богатства поэтому кто желает быть в поле в поле в энергетическом поле силы защиты и такой вот силы мощной здоровья и успешности пожалуйста можете включаться включаться и писать мне к тому же я хочу сказать что в начале 2000 в двадцатом году когда мы только-только начинали с вами эти встречи я огромное количество времени и материалов посвятила именно биоэнергоинформационной биоэнергоинформационным биоэнер... полям, и восстановительным процессам, энергетике, целительству. И, соответственно, эти начальные материалы, там, по-моему, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года, как раз-таки очень цены тем, что э, я говорю основные параметры э, целительства. И, соответственно, там даются практики, там дается основа основ. И сейчас кому нужно, кто интересуется данной темой, вы мне можете написать из группы, да, тот, кто из группы из моей. Я вам могу выложить эти материалы. Ну, периодически я их в группе в нашей закрытой, как вы знаете, выкладываю, да. Правда будь здорова ирина михайловна и соответственно кому нужно это повторить посмотреть поучаствовать вы можете мне написать и я вам все эти материалы вышлю плюс семь девятьсот 128 41 28 или же если вы подзабыли да там я даю каналы потоки взаимодействия структуры силы мощи и так далее то есть все основные параметры я там давала большей части. Дальше, конечно же, помимо обрядов и всевозможных да, ритуалов существует у нас и огромное количество медитаций, прокачек, э -э практик. И, конечно же, в первую очередь мы обращаемся к силам, к силам природы, к стихиям, к нашим помощникам, наставникам и энергиям, которые с нами всегда по праву нашего рождения. Вот как раз я об этом говорила в 2020 году. И сейчас, в преддверии весеннего периода, конечно же, я немножечко хочу напомнить вам о питании и о том, как вообще лично я здесь прохожу этот период. Весной и осенью я обязательно регулярно Прохожу курс и употребляю такую пищевую добавку, как кошачий коготь. Кошачий коготь – такое название, да, интересное. Это травяная такая смесь, это лиана вообще длиной около где-то 30 метров. Она огромная и усеяна маленькими такими цепками коготочками. За это она и получила вот такое название «кошачий коготь». И иногда ее называют «кошачьей лапкой». И водится это растение в тропических лесах Америки. И продолжительность самого растения длительная. Это около 20-30 лет. И считается, что это растение очень сильное, мощное. Оно уже зарекомендовало себя и, соответственно, э, вот эта сила растения, э, проникая в, нам, в нас, дает нам эту силу в том числе. Это проверенное уже, э, скажем так, лакомство, продукт. И я его заказываю, огромное количество всевозможных там, компаний, которые представляют, я заказываю на Валберисе. Сейчас это очень удобно. и вы также можете это все найти. Безусловно, в весенний период я стараюсь составлять и вас призываю свое питание не из консервированных каких-то искусственных всяких продуктов, а из живых. то есть я использую в активном своем питании и меню овощи, я использую фрукты, я использую кефир, кисломолочные продукты, творог обязательно. И, конечно же, главным принципом, которым я призываю руководствоваться и вас в том числе, это есть немного, столько, сколько необходимо, чтобы удалить голод. То есть вот когда вы чувствуете голод, и тогда вы его утоляете. А Без чувства голода я считаю, что приступать к еде про запас не нужно. То есть, возвращаемся к естественным ритмам и просьбам нашего организма, учимся слушать, чувствовать, понимать, любить свой организм и... Соответственно, пить очень много воды. Я пью, стараюсь пить да, по возможности, потому что тоже есть разъезды, есть там понятно, еще какие-то дела. Но я стараюсь пить много воды от 2 до 3 литров для меня. В среднем человек должен выпивать полтора литра в среднем воды. И я еще пью водичку с хлорофилом. Хлорофил тоже продается в различных там. У различных фирм он представлен. ну Такая приятненькая зелененькая водичка. Для восстановления сил я также рекомендую обливаться прохладной водой. Ну, для тех, кто этого никогда не делал, начните потихонечку, понемножечку со стакана водички там теплой переливайте, заговаривайте ее обязательно, переливайте в большую емкость и совершайте омовение. Я очень часто использую в своих практиках и в работе именно омовение, заговоренную воду, потому что там работает структура стихии, там работают сами стихии, и там, там очень сильное, мощное сейчас взаимодействие человека с водой дает сильнейшее целительные эффекты и результаты. Водичку мы выливаем на макушечку, и можно предварительно тоже у нас очень много практик было предварительно сказать, договориться с водой любую, да, там молитву можно прочитать, или э, вода водится ты мне сестрица, смой с полощи, беды несчастье с меня унеси или там с кого-то, принеси здоровье, молодость, красоту, долголетие богатство, изобилие, процветание, эффективность. Ну, все, что хотите, вот вы можете с водой разговаривать. И, кстати, у меня есть даже кружки. Кружки исполнения желаний, они как раз таки, когда вы туда дополняете водой они как раз уже там структурируют воду и вот эту воду кстати у, у многих у вас уже эти кружки есть да они э, э, сама структура э, сделана таким образом что вы наливая воду она становится сразу исцеляющей вот пожалуйста тоже используйте я также советую употреблять кисломолочные продукты, особенно простоквашу, которая вытягивает из организма и усталость, и негатив в какой-то степени, и освежает изнутри, бодрит. Конечно же, обязательно зеленый чай. И продукты, которые вы готовите на завтрак, обед и ужин, тоже нежелательно приготавливать на следующий день. То есть вы приготовили, покушали и все. Потому что подогретая пища уже, которая приготовлена вчерашним днем, она уже не имеет той энергетики и составляющей. Вообще, на самом деле, человеку для жизни, особенно сейчас, особенно в таком сильно мощном квантовом пространстве исцеления и взаимодействия с окружающей средой уже столько еды не нужно. То есть не, не нужны эти бадьи бесконечные, супы, борщи, стоящие в холодильнике по 3-5 дней. Давайте приучайтесь уже к правильному питанию и к заботе о своем собственном организме. Опять же, если мы говорим о природе и взаимодействии, да, у нас есть еще у многих у вас, да, и у меня в том числе, коты, кошки, <coughs> это тоже животные, которые питаются негативной энергией. Пожалуйста, вот вам ходячий инструмент для того, чтобы себя почистить. Посадили, приласкали, кошка заберет то, что нужно ей, и потому что это ее питание, этим она живет, там кошка, кот, да, животное на службе стоит у людей, и вот Э, тоже, да, такое, когда я говорю, что кошки это э, люди, <свят> которые несут э, негативный такой заряд, это то, что не потому, что я там их каким-то образом хочу, что-то там с ними, а потому что это их служба. Они живут, дышат на этой вибрации. И, соответственно, когда коска одна-две в доме, в квартире, это хорошо. Но когда их 10, 20, 30, они потом сами, им не хватает этой негативной энергии, и они сами начинают эту негативную энергию запускать в пространстве, формируется поле негативной энергии, в которое попадает вы, люди и так далее, и все понеслось, тар-тарары, да. Ну, это так, слово. Значит, старайтесь, пожалуйста, меньше употреблять вредные продукты, такие как полуфабрикаты, всевозможные колбасы, копчености, торты, пирожные, сладости, мучной, мучные изделия, потому что это ну, конкретный яд для организма, особенно сейчас в силу определенных вибраций, да, взращивания в себе низкой частоты и паразитов, и сущностей, либо вы переходите на другую э, вибрацию, и здесь я не говорю о вегетарианстве и отказе от там, мясных и так далее. Это еще вообще отдельная тема. Потому что все есть живой организм и что-то служит этому живому организму. Да? Вегетарианцы употребляют траву. А у травы есть душа. И она, травиночка, каждая, каждая травиночка, каждая там маленькая штучка она плачет когда ее жуют и когда просто здесь очень много тонких моментов я пока не буду туда уходить но просто старайтесь как можно меньше употреблять вот этого пищевого мусора чипсы колы всякие химизированные продукты смотрите за тем, что вы тащите себе в рот, что вам дают в рот, и постарайтесь питаться полезными продуктами. Да? Когда-то мне сказал диетолог, что... Все полезное, оно невкусное. Ну, может быть, оно так и есть. То есть рыбу вы делаете не жареную, а вы ее отвариваете, например. Да, она теряет какие-то там вкусности, но зато вы избавляетесь от карцерогенов, которые ведут к раковым клеткам. И, соответственно, всякое разное. И вы много, наверное, знаете уже больше, чем я даже. Есть также я, я про себя говорю, я использую масло. Топленое масло оно называется ГХИ, ГХИ. Ну, это вот обычное топленое сливочное масло. Я на нем все готовлю. Там, если мне хочется, яишенку я на нем делаю. Ну, и оно гораздо полезнее, чем все остальные масла. Летом, конечно же, тоже, вот вы когда возьмете, если вам кому-то интересно целить из, из, из практики, энергии взаимодействия, исцеления. Летом, конечно, я всем рекомендую лежать на земле, прямо входить в контакт с землей, лежать на животе, пупком качать силу из матушки земли и особенно много и часто взаимодействовать с водичкой. Водичка – это вообще для меня это такая структура, с которой я живу, с которой я взаимодействую, вода. ну Вода сейчас на всей планете меняет свою, свои свойства, свою энергетику и в первую очередь идет к нам на исцеление, к нам в помощь. Итак, значит нам для проведения данного обряда понадобится следующее. Нам понадобятся монеты, 12 штук. Но это если вы делаете для кого-то. Это я сейчас объясню, и мы перейдем в закрытый, закрытый режим. Нам понадобятся свечки красная, свеча фиолетовая, и здесь белая свеча, ну вот у меня желтая свеча. В принципе, вы можете использовать любые свечи. Желательно, чтобы они были, конечно же, восковые и не церковные. Если это церковная свеча, то мы с нее... Снимаем информацию, да, помните, как мы снимаем информацию вниз в землю на переработку, то есть сняли, так почистили, вот она обычная свеча. Значит, нам понадобится еще черный хлеб, но это отдельно уже на откупы, и водка. Тоже это на откуп силам, и, соответственно, еще, если вы делаете для кого-то, то нам понадобится фотография фотография э, э, за кого-то для кого-то наполнение сил там к, пациента клиента вашего близкого человека помощь там ну, э, в любое как я говорю вы можете сейчас секунду вы можете использовать это фотографию кладете сюда вот допустим так да сейчас вот мы будем уже готовить алтарь да? алтарь это всегда место где есть конкретные четкие границы есть конкретное четкое поле алтарь алтарем может быть любое пространство да вот в славянской магии я например использую многие да когда мы проходили курс я использую там полотно Здесь я использую вот, вот такой вот алтарь. Алтарь – это то, что ограничивает в пространстве и создает определенное поле в том числе. Вот, значит, фотографию кладете и за кого-то, если, ну, соответственно, для кого-то это будете делать. Итак, мои дорогие, значит, все основное я вам сказала. Обряд у нас на восстановление сил – на восстановление энергии, на оздоровительные моменты, то, что связано с, со здоровьем, да, и, исключая какие-то хронические заболевания, серьезные заболевания. Ну и, соответственно, давайте работать. Дальше я перехожу в закрытый режим, а тот, кто хочет приобрести данный обряд, пожалуйста, пишите мне лично, Арине Михайловне Ласка на мой WhatsApp плюс 7 905 128 41 28. Я лично отвечаю, я лично с вами взаимодействую и иных других телефонов у меня нет. Всегда смотрите, с кем вы общаетесь, как вы общаетесь. И именно этот телефон мой. Все, мои дорогие, давайте переходим в закрытый режим.